Всем привет! А, вообще, это такая, видите, антипатриотическая лекция жестко. На самом деле, вот эта книга толстенная, которая вот здесь, она называется «Изобретено в России», то есть совершенно наоборот. И вот такой ее кусок, то есть две трети посвящено тому что мы действительно изобрели но а, поскольку тому что мы про то что мы действительно изобрели рассказывать довольно долго и в 40 минут впихнуть нельзя поэтому мы решили сделать все акцию от обратного вы рассказать о мифах фейках выдумках а, неправильных неточностях и так далее что касается вообще российского изобретательства сразу хочу сказать вообще перетягивать на себя одеяло изобретательства принято абсолютно во всех странах и культурах это такое совершенно нормальное явление а, я был знаком, Когда-то я разговаривал с очень интересным дядькой, офицером НАСА. Он учился в 70-е годы в школе, и он говорит, и, знаешь, говорит, Тим, я только в институте узнал, что первым был Гагарин, потому что в школе нам прям по полным, ну вообще про него не говорили ни слова. То есть ну это 70-е годы, холодная война, понятно, да, сейчас все, все иначе. То есть это везде, всегда, и это абсолютно нормально. Там За первенство авиации, спорят с собой, там, Бразилия, Франция и США просто дерутся за Райтов и Сантос-Дюмона, то есть это нормально. И российское изобретательство тоже отметило, отметилось этим количеством фейков. Некоторые из них официально разоблачены. Некоторые из них до сих пор абсолютно везде. Вот я буквально открываю пособие э, Ба Бауманки по какому-то автомобилестроению и вижу там из цитаты из этих фейков. В 2013 году я это последний раз видел. То есть это нормально. А как вообще возникла большая часть фейков? А есть, это общая с 1947 по 1953 год в СССР, может, многие слышали, многие знают, была такая абсолютно официальная политика, борьба с космополитизмом. Это была абсолютно официальная политика партии относительно исторической науки. И не только истории, на самом деле она касалась и литературы, она огромной, и техники, она касалась огромного количества различных отраслей жизни. Грубо говоря, практически всем исследователям и ученым была дана установка показать первенство русской советской нации, грубо говоря, абсолютно во всем. И по рицанию повергались даже там литературные статьи на уровне там похвалить Джека Лондона, его нельзя было хвалить он американский писатель. Вот это, вот это был короткий период, но за этот период из тьмы восстали просто совершенно безумные фейки, которые до этого, ну где-то там существовали, они попали в Большую советскую энциклопедию и так далее. Вот. И мы до сих пор пожинаем плоды вот этого периода. После смерти Сталина он естественно закончился. Часа. но вот мы пожинаем плоды вот этих шести лет до сих пор как ни странно он не то чтобы создал эти фейки с нуля он просто их извлек этот период и поставил на именно тогда возникли истории про то что он попов единственный человек который изобрел радио все остальные просто пропали во тьме тесла герц там и маркони и ложь они стали сразу не кем попов стал единственным поехали Я расскажу вам один фейк потом еще немножко по общему поговорю так поехали Велосипед Артамонов. Все знают, что это такое. Знаете прекрасную вещь? Многие слышали. Кто слышал поднимите руки? Два человека. А, ха -ха, странно, на самом деле. Легенда звучит так. В 1801 году, это легенда, сразу говорю, это все чушь. В 1801 году русский крестьянин Артамонов из Сибири, из Екатеринбургских заводов построил вот такой вот велосипед цельнометаллический и поехал на нем в Москву. По легенде доехал за четыре дня. Ну то есть фигарил там, <св> можно посчитать, да, там с Сибири в Москву. А, ну, на самом деле это, конечно, не так. На самом деле первый в мире велосипед запатентовал Карл Фондрез. Это отрисок всего патента 1817 год. Да, это бегунок, он же бегавел. А, возник вот этот Артамонов, про которого пишут везде. Вы наберите изобретено в России по интернету, вы увидите кучу ссылок про то, что Артамонов вообще русский велосипед, все такое. Эту легенду придумал в 1896 году конкретный человек, историк Белов. Белов был историком именно из сибирских заводов. Там, и он там в одной из глав, хорошая книга «История сибирских заводов», реально хорошая, в одной из глав есть фраза, вот эта фраза о том, что на коронацию Павла I приехал на своем велосипеде двухколесном крестьянин Артамонов. Тут уже первая несходиловка, потому что вообще-то коронация Павла I — это не 1801, а 1796 год. Но на это никто не обратил внимания, и уже спустя несколько лет, эта история была, появилась в другой книжке. Я могу иногда посмотреть, в каких книжках, да, потому что я не всегда помню точное название. А, а, но а, уже с исправленной датой. То есть уже на коронацию не Павла I, а Александра I он приехал. Ну, что что не, не сделало фейк более правдоподобным. Потом дальше больше. Потом в разных книгах до 1930-х годов Артем обрастал. Он оброс именем и фамилией. Причем сначала был Иван Петрович. Потом стал Ефим Михеевич как-то. Ну так он поменялся ненавязчиво. Ефим Михеевич он стал в первом издании Большой советской энциклопедии в вот 20-е годы, в вот той самой знаменитой издание. Он стал, там появился. Там же появилась информация о том, что на самом деле он был крепостным крестьянином и баржестроителем. Там же появились даты жизни. Я не буду вспоминать, там где-то он конец 18-го, начало, 18 начало, 18 начало 19 века. А затем... Больше, я могу даже процитировать, что появилось дальше. Тут я, а, хотя нет, зачем цитировать, без разницы. А, потом, уже в 40-е годы, он оброс просто биографии о том, что его отец был талантливым тоже конструктором. Они вместе с отцом построили 15 велосипедов или 20, разные варианты есть. А, все из украденного у, а, а, грубо говоря, их владельцев, потому что, например, крепостными, железа. За это он отправился в но до этого успел построить первый автомобиль с паровым двигателем. То есть, как бы, да, такая фраза тоже встречается. И все это доросло до 1970-х годов. Самым пиком этого фейка был, конечно, 1926 год, когда появился тот самый велосипед. Тот самый велосипед нашли нижне-тагильские музейщики где-то в глубинах сибирских руд. То есть неизвестно, откуда он взялся, просто в какой-то момент он появился в 20-х годах в музее в Нижнем Тагиле. И, соответственно, в 50-е годы вся эта история была поднята. Музей из запасников вышел... В основной экспозиции, вот этот тот самый велосипед, вот другой ракурс, ну, он там по, он в разных комнатах по-разному стоял, то есть его представляли. А теперь заметьте, это другой тот самый велосипед. По седлу хорошо видно, да? То есть, это, это, это вот э, как бы и один в Екатеринбурге, другой в Екатеринбурге экспонировались. Два, два тех самых велосипеда. Э, потом, вот этот тот самый велосипед был признан фейком немножечко раньше, а вот этот тот самый велосипед он до 1970-х годов был совершенно настоящим. Но! В 70-е годы решили провести, в начале 80-х, 80 решили провести очень простую вещь, анализ стали. И стали оказалась бессемеровской В процессов процессах в 1801 году, там бессимер еще не родился, то есть их просто не было банально. Поэтому стало понятно, что велосипед сделан не раньше, чем в 1870-е годы, то есть 100%. Его быстро убрали обратно запасники, ну не быстро, где-то в конце 80-х его убрали обратно запасники, хотя иногда поднимают, это новая фотография, иногда его поднимают, но там уже другая подпись. Там, под, там история вся, вот то, что я вам рассказываю, там написано, как, что это легенда, там уже не написано, что это тот самый велосипед. И э, как раз в 80-е годы вышел ряд статей, написанных специалистами из Нижнего музея, которые эту историю опровергали. Но это, как мы понимаем, не мешает русскому человеку. Вот буквально не так давно, несколько лет назад в Екатеринбурге появился замечательный памятник э, изобретателю первого русского велосипеда. Ну, чуть по, в Нижнем Тагиле. Памятник тоже великому русскому изобретателю. А, на самом-то деле мы прекрасно понимаем, что то, что то, что выдавалось за первый русский велосипед, да, это паук, пауки, ну, первое большое колесо, пеннифартинг, да, большое и маленькое колесо. Это 1870-1885 год где-то, в вот этот период. А, был такой тип велосипедов. Условленной, понятно чем, отсутствием цепной передачи, э, ну, не невозможностью ее, а сложностью ее. И упрощением ее путем просто вот э, размещением педалей непосредственной сцепки с передним колесом. Ну, естественно, э, пеннифартинги до 1870-х годов, в общем-то, не существовали. Вот, э, такая это, а, кстати, вот, вот это не тот самый велосипед, тоже тот памятник тому самому велосипеду. Я, честно говоря, не помню, где это, это. Где, их несколько в России их с как в России, но этот фейк относится к тем, которые официально опровергнуты в 80-е годы. Есть исторические статьи, и если вы видите в каком-то списке русские изобретения, э, историю велосипеда Артамонова, вы должны понимать, что этот список составлял дурак. Ну то есть этому списку верить нельзя, там неизвестно что, потому что этот фейк опровергнут абсолютно официально. Он должен отсутствовать в официальных источниках, хотя встречается, конечно. Вот. Это к тому, что, к чему вот эта фотография, это велосипед Макмилона, кирк, якобы Киркпатрика Макмиллана, шотландца, который в 1839 году придумал вот эту вот систему педалей, да, сложную. Потому что мы, мы помним, что велосипеды Фондреза были беговелами. Фишка в том, что Киркпатрика Макмиллана тоже не существовало. Это абсолютно аналогичная фотография только шотландская. Шотландцы точно так же, как и русские, пытаются до сих пор перетянуть на себя вот это вот изобретательство, но велосипед уже к времени не существовал, поэтому у них официально написано, что Макмиллан изобрел педали. Ну, вот педали с приводом. Но на самом деле, на самом деле, это совершенно другой велосипед. Томаса Маккол, как мы видим, вот это, вот это реально это из, это из журнала, из, из британского технического журнала за 1869 год. То есть такой велосипед существовал, но он был построен лишь в 1869 году и совершенно другим человеком. К тому времени педали уже давно были изобретены. То есть шотландцы очень хитро сделали, они взяли существующую конструкцию, добавили ей 30 лет возраста и сказали, что это мы. Это, я думаю, тоже многие знают, что это. Это скетч Салаи ученика да Винчи, якобы, который. который вот очень много смотрите: Да Винчи нарисовал велосипед, или там Салай. Ну нет, это подделка 1998 года. Это абсолютно официально доказано. Несколько лет назад были анализы, и в том числе там, радиоуглеродный анализ самого, самого материала, на котором это все нарисовано. И доказано, что это не раньше 1998 года изготовлено. Но очень мастерски, очень долго в этот скетч верили. Это итальянцы пытались перетянуть на себя. Вот это по скетчу Сала изготовлена модель. Но здесь нет еще версии, есть еще несколько вариантов. Французы пытались на себя перетянуть, американцев есть версия, что они первый велосипед настроили. То есть велосипед это популярная штука для воровства. Ну, на самом деле, как мы уже говорили, Карл Фондрес, немецкий барон, вообще, несомненно, просто. До него. Этого не было, а после него внезапно появилось. Есть еще такая легенда тоже, шотландцы очень распространять, что в велосипеде Фондреза не было седла, но я не буду сейчас смотреть назад, но седло там было, это даже на патенте видно. То есть у него только педали не было, их действительно придумали позже. Кстати, точный изобретатель педалей неизвестен. Это Фра Франция, 1850-е годы. То есть там ряд патентов, и кто там был первый, не очень понятно, споры идут. Вот, это конкретный пример такого известного фейка. Полет Крикутного. Кто слышал про полет Крикутного? То есть, вот есть. Бо, здесь больше людей слышало про полет Крикутного, чем про Илос Тамонова. Ну да, да, в какой-то мере, да. Ну, там, там, там в Андрей Рублеве это фантазия на тему в большей мере. Вот, потому что э, полет Крикутного это номинально 1731 год, да. А Андрей Рублев это сильно раньше. Но использована именно эта легенда. То есть он просто у Тарковского взято перенесено. Полет Крикутного это тоже прекрасная история по легенде. Вот видите, марка 156 года, 225 лет, первого в мире полета на аэростате русского изобретателя Крикутного. 1731 год. То есть какой Монгальфер на ну, что вы? А, у этой байки совершенно прекрасная тоже история. А, ее а, придумал в 1810 году, то есть это ранний такой фейк, а, известный поддельщик, а, известный специалист по подделке исторической литературы Александр Сулакадзев. Сулакадзе прославился в частности автографами Ярославны на, в прямом смысле автографы Ярославны на французских руписях XIV века. То есть он очень любил как бы, смешивать культуры. автограф Нерона, есть у него Сулакадзе был в коллекции. То есть у него были очень своеобразные автографы, но ее коллекция была потрясающей. Там были очень интересные автографы людей. Ну понятно, что писал он их все сам. Он был полиглот, мультиинструменталист такой, и значит, у него была гигантская библиотека. Эта гигантская библиотека после его смерти в 1810 году много переползала из рук в руки, пока не попала в, в конце 19 века к историку родных. В 1890 по-моему, году, я могу плюс-минус ошибаться годом, это не страшно, ты легко гуглить, если нужно, историк родных написал по мотивам, а, какая рукопись? Рукопись, которая попала к родных, называлась «О летании на Руси» с каких-то там э, заветных времен до, собственно, времен Сулакадзе, вот, до 19 века. Там были потрясающие пункты про змея Горыныча там, на полном серьезе. То есть вот он змея Горыныч в этом году полетел. То есть, это, я, я серьезно там э, сканутая рукопись существует, она совершенно божественная. Вот, это на самом деле 8 листиков, очень красивых таких. И там в том числе был пункт, который выглядел плюс-минус вот так. Да, то есть так, кривовато вот так вот на Там он... Общая суть в том, что э, там было написано, что некий нерехтец Крикутный. В 1731 году э, дымом поганым Фурвин надул и полетел куда-то наверх э, на колокольню, там зацепился. В общем, и его хотели сжечь, но он бежал. Э, то есть такая стандартная история. Эта, эта, эта история не всплыла бы, в принципе. В отличие от Артамонова, крикутной биографии не обрастал. Но в период борьбы с космовритизмом в конце 40-х. Крикутного нашли. Нашли родных работу, нашли э, Солокадзева, И эта история про Крикутного стала абсолютно официальной, причем в ней не копались. Она стала официальной вот в таком виде, буквально в виде этой одной фразы. А в 1900, как я уже говорил, в 1956 году, вот здесь вот э, Энн к этому юбилею, решили торжественно отпраздновать 225-летие этого великого полета. И историки решили посмотреть, что же там было. И нашли оригинал. Ну, это вот еще, видите, фантазия на тему, фантазия на тему. А вот эта вот обложка рукописи о воздушном летании, она вот была. И нашли вот эту вот строку и обнаружили, что тут намазюкано сильно. Но технологии 40-х годов, 50-х годов уже позволяли просветить это все и понять, что там написано точно. И обнаружилось, что вот это слово «фурвин», там вот видно «фурвин», да, это на самом деле фурцель, поверх которого написано «фурвин». Слова «фурвин» вообще в русском языке нет. Я объясню, почему она появилась. Вместо крикутной там крещенный. А нерехтец это немец на самом деле. Крещенный немец Фурцер там в прямом смысле написано, а никак не крикутный нерехтец Фурвин. Дело в том, что когда родных нашел эту рукопись, он тоже, болея за патриотизмом, не мог написать в своей исторической книге, что он первым полетел немец. Его смысл был в том, что первый полетел русский. И поэтому он родных гораздо позже, это выяснили, ну, анализ чернил, это несложно выяснить, столетием позже исправил фейковую уже рукопись Сулакадзева дополнительно, исправив немца на Нерехца, крещенного на Крикутного, а словом Фурцель не знал, что делать. И поэтому он переписал его на придуманное собой же слово, которое можно выдать за название воздушного шара в XVIII веке. В прямом смысле произошло именно так – в том же 1656 году появилась первая же статья, подробно об этом рассказывающая, и с тех пор э, очень много появилось статей, и эта история еще в 50-х годах была абсолютно официально развенчана. Но это не помешало в городе Нерехта гораздо позже поставить вот такой вот памятник. Это то самое место, где не летал. Да. Ну вот. А, собственно, Монгольфьер. Тот самый первый Монгольфьер, 1683 год, который поднялся в небо и действительно первым поднял в небо людей. Вот его еще, еще немножко его полета, Пилат -Разье. да это, это были, собственно, Пилат Ардеразье и Маркиз Дарман, первые два воздухоплавателя. А, автомобиль Путилова и Хлобова. Кто-нибудь слышал эту байку? То есть кто-то слышал. Вот именно про автомобиль Путилова и Хлобова я реально находил в учебных пособиях в Бауманке. В, в нескольких в предисловиях очень любит это писать. А вообще я, я у Шугурова это находил. Лев Шугуров это, — это, это величайший историк автомобильной техники. Это человек, перед которым можно было преклоняться просто, к сожалению, он, он уже умер. И даже у Шугурова это было. То есть это фейк, который почему-то э, переходил. Но Шугуров, правда, пишет очень скромненько. Он пишет, что доказательств нет, но вероятность есть. Он там обходит. Он все-таки там качественный историк. И он не мог уж совсем патриотически писать «Я себя в грудь», он аккуратненько обошел. История звучит так. В 1880 году э, это кюнье, сразу говорю, да, 169 год, Селе Кюнье. А, потому что иллюстрировать здесь нечем. В, по легенде, в 1882 году некто путилов и хлобов, два, два чувака, а, в а, маленьком го городке. Как же он назывался, господи. Это, вот здесь это важно, я не могу вспомнить. У меня очень плохая память название, я их забываю. Ух, ух, ух, ух, ух Неважно. Ладно, черт с ним. В неком маленьком городке на Волге Путилов и Хлопов построили первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, раньше чем Бенц, и на нем ездили. Ну, понятно, что в России. Вот. И все. Это единственная фраза. Кроме этой фразы в интернете я что-то не, не смог больше ничего найти. И мне стало интересно, откуда вообще она пошла. И в период борьбы с космополитизмом она не всплывала. Героических книг про это не писали. Она всплыла в 1970-е годы. Впервые появилась в учебном пособии Политеха по маслам, по смазочным маслам. Вначале там была эта фраза в предисловии. То есть она вообще непонятно откуда. Окей, я пошел от обратного, решил посмотреть, как было на самом деле. Ну на самом деле понятно. Жукенье 1760 автомобиль вообще с паровым двигателем. Вот он сохранился потому что французы, в отличие от нас, берегут свою историю. И вот он сохранился, он стоит в музее искусства ремесел в Париже. Если будете, зайдите, посмотрите. Он огромный, вот там видно маленький человечек вот такой. Это штука длиной 5 метров на самом деле. Они его, они его два раза заводили в 20 веке уже. Ездит, он реально ездит. Вот. Потом в 1811 году появился собственно, первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Вот Такая вот своеобразная, я бы сказал, весьма... Конструкция. Тем не менее, 1811 год, то есть тоже задолго до этой истории. А вот это первый русский автомобиль, Яковлев Фреза, 1896 год. Эта фотография сделана на Нижегородской технической выставке в 1896 году, мы к ней еще вернемся. И это действительно первый русский автомобиль, который задокументирован. То есть есть патенты, там, защищающие какие-то его конструкции, есть его единственная фотография, ну, как бы вот единственная, потому что фотографировали там все, но понемногу. Есть его чертежи, есть планы по его выпуску. Он не стал, его не стали выпускать, потому что Яковлев, его конструктор, скончался в 1898, он не успел, а Фрезе основал автомобильный завод в 1899 и начал серийное производство автомобилей, но уже не этого, да, то есть это был такой прототип, грубо говоря. В общем, никакого Путилова и Хлобова. И тут я наткнулся за рулем за 1929 год. Статья «Курьезы из истории автомобиля». Это статья о том, как разные люди в разное время присваивали себе изобретение автомобиля. Если я не ошиб... вот, статья начинается с фразы. «Не меньше 416 человек выдавали себя за первых изобретателей автомобиля» и статья про это, то есть это, это история фейков. И вот среди этих фейков упоминается подробно история Путилова и Хлобова. То есть за рулем в 1929 году написано, что это выдумка. Написано, и, вот Пестров, кстати, городок здесь написан. Компания русских инженеров, в том числе Хлобов и Путилов, утверждала, что они уже в 1882 и 1887 совершали в маленьком приволжском городке Пестрове или Пестрове регулярные довольно далекие поездки на моторные пролетки, весьма похожие по описанию на первые машины Бенц. А проблема в том, что городка Пестров не существовала никогда. Вообще никогда. Я реально карты поднял того времени. окопался, окопался. Не было. Была деревня Пестровка в том районе. Городка Пестров нет. Ну, не, не было такого, как ни странно, топонима в России. Хотя казалось бы, он такой, он такой как бы естественный, но ну, казалось бы должен быть где-то. Да, то есть как там, ну просто же там. Бывает Саратов, бывает, там, не знаю, Саров, бывает Пестров, там, почему нет? А вот нет, а вот не было. А, Во-вторых, а, во а, примерно в то время, на самом деле, в 1887-1888... По факту в Россию завезли первые автомобили, в том числе Бенс, привозили ну, в Петербург, правда. И скорее всего байка возникла из-за того, что вот привезли какой-то Бенс для демонстрации. Наверное, кто-то на нем ездил, и, а кто-то сказал, что А мы-то изобрели раньше, вот и все. И вот э, более раннего первоисточника я реально не нашел. Я очень много копался, но вот 29-й год это первоисточник. Мне вполне вероятно, что автор этой статьи, НК, подписанный, я не знаю, кто это, он, возможно, даже придумал. Как факт, никакого Путилова и Хлобова не было, и люди эти никак иначе не ищутся, в архивах их имен, фамилии нету. То есть, скорее всего, это вот байка, которая возникла где-то вот здесь. А в 70-е, наверное, эта статья из-за рулем попалась кому-то из автомобильных историков, он банально переписал себе эту фразу. То есть это даже не очень требует опровержения, потому что его не существовало на официальном уровне. И, наконец, мой любимый фейк, четвертый, «Трактор Блинова». Кто слышал про трактор Блинова»? У «Трактора блинова есть одна особенность, это неопровергнутый фейк. Он по-прежнему считается абсолютно официальным, хотя все свидетельства говорят, что нет, нет, нет и нет. Особенно свидетельством является, конечно, то, что замечательная книга «Россия. Родина трактора». Ну, Понимаете, знаешь, чем перекликается? Она так и называется «Россия. Родина трактора». Она была издана в 1949 году историком Львом Давыдовым, который в основном писал книги, которые назывались примерно так «Ленин. Путь к коммунизму». Героические победы советской нации. Ну, у него много таких книг, и вот среди них была там, трактор. Э, трактор. Так, это что случилось? Я что-то нажал здесь, что ли? Что случилось? А, у меня здесь случилось, а наверху видно, да? Появилось, да? Все, что-то, что может, нажалось. Так, зато это не работает. Не листается вообще наглухо, ничем. Можно как-нибудь спасти презентацию? Пожалуйста. Без нее не очень комфортно рассказывать. Ну, я пока вам историю расскажу, пока нашу презентацию спасает. То есть совсем. Ничем, вот ничего, ничего не хочет реагировать на меня, к сожалению. Нет, этим тоже не рестался. А, вот здесь начал рестаться. Мы сейчас развернусь, она пойдет. О, oh, it works. Ура, спасибо большое. Так, немножко пробегаем вперед. Возвращаемся к трактору Блинова. Кто видел знает трактор Блинова, видели вот эту конструкцию. Ну, вот она самая известная. Есть отрисовки много, вот такие красивые рисовки. История утверждает, что, легенда утверждает, что в 1881 начал настроить свой первый в мире паровой трактор, гусеничный, расходится здесь легенда. А в 1889 году закончил, показывал на ряде ярмарок, в том числе на вот той самой Нижегородской ярмарке 1896 года. Модель его. Проблема в том, что, во-первых, и везде указано русским крестьянином Блиновым. Ну, начнем с того, что Блинов крестьянин — это исторический русский крестьян. Но он был очень талантливым человеком, бизнесменом. Этот человек существовал реально. И со временем он основал свой собственный металлоделец. Он, он, он, он родился еще в крепости, но взрослел уже после 1961 года. Он был свободным человеком, просто из крестьянского сословия. И постепенно он перешел в купеческое сословие. Это было возможно. Сделал бизнес некий. Сначала он делал своими руками пожарные насосы, потом у него появился заводик. Вот в частности... Федор Блинов, Балакова, вот, собственно, этот насос пожарной работы его компании. Вот это уже Парфирий Федорович. Это, это, грубо говоря, реклама завода, когда уже умер сам Федор Блинов, его сын взял на себя образды правления. То есть человек существовал реально. И в 1879 году он действительно получил привилегию. Одну единственную привилегию на такую конструкцию это гусеничный вагон. Гужевой. То есть у него нет двигателя, он прицепляется к лошади. Он получил эту привилегию и, сложно сказать, построил на самом деле такой вагон или нет, но неважно, такой вагон существовал. Естественно, он не изобретатель... Гусеничного хода вообще никоим боком. Гусеничный ход, как ни странно, тоже избрали в России, только очень своеобразный. Был такой Дмитрий Загряжский. Он получил в 1833, кажется, году привилегию на гусеничный ход. Но привилегии давались как? Они давались воле императора, за гигантские деньги, всего лишь на два года. За два года, у него... за два года он не успел, Загряжский он был военным. он не успел реализовать эту конструкцию, и привлеги у него отозвали. На этом история русского гусеничного хода закончилась. Его отдельно переизобретали в разных странах мира, гусеничный ход как таковой. Впервые запустили в какое-то железное производство, грубо говоря, естественно, в США, потому что там все это поставлено на другие рельсы. Вот. Ну, в Великобритании параллельно. Вот. Поэтому достижение Блинова здесь было в просто в какой-то некой конкретной конструкции. То есть он сделал достаточно легкий вагон, наверное, который могла себя выступить и так далее. К трактору это пока не имеет никакого отношения. Затем, а вот это примеры, собственно, э, Стефан Май, а, вот 1837 год, например, да? Э, вот Стефан Маевский, 1867 год, тоже российский патент. То есть гусеницы гусени существовали и до того, ничего нового не изобрел. Более того, э, 1869 год, трактор гусеничный. Поэтому в любом случае, даже если Блинов существовал и построил свою машину в 1881 Первым не был никоим боком, да, потому что вот, вот мини, совершенно живая металлическая машина, фото 1869 года. Пейдж Page 1070, тоже гусеничный трактор. В мире существовали гусеничные тракторы до 1880-х годов. В количестве их было несколько десятков. Они не были серийными. Не гусеничные тракторы производились. В большом количестве паровые тракторы и локомобили производились в 1850-х годов. Ничего там необычного не было. То есть уже здесь в, этом, в этой истории про изобретение трактора в 1881-м есть какая-то странная черта. Но я начал копаться и нашел странный источник. Да? Это заявочный лист на Нижегородскую ярмарку 1800 -го года. И вот там, видите, вот введено Блинов, паровоз с бесконечными рельсами да, для проселочных дорог. То есть, в принципе, это описание именно того, что, о чем, что мы и видели, да, трактора. То есть он был как бы заявлен на эту ярмарку. В чем проблема? Дело в том, что вот этот заявочный лист, это заявочный лист лектория. Это лекции. Это не машины. То есть это, докл... это название доклада. Это не название того, что он туда полезет. Во-первых. Во-вторых, э -э как я уже сказал, на э -э как мы видели, на Нижегородской ярмарке работали фотографы. Их было много. Много. Много сохранилось буквально по одной фотографии, но хотя бы по одной. То есть фотографы там работали. Я не могу поверить, что металлический паровой трактор, он должен был быть вообще ценным экспозиции на самом-то деле. Он не попал ни на один снимок, ни в один газетный отчет. Никто о нем не упомянул после выставки вообще. Но это бред, такого быть не может. Ну и плюс заявочный лист, как я уже сказал, относится к докладам и лекциям, а не к физическим конструкциям. Поэтому сомнения абсолютно справедливые. Я начал копать, откуда вообще откуда появился этот трактор, если в листе не было. И так, здесь больше ничего нет. Вернемся к трактору. И накопал, и начал копать в ходе э, э, э, э, источник этой картинки. И нашел. Э, дело в том, что был... Вот здесь я все-таки посмотрю, потому что фамилия играет роль, а на фамилии у меня чудовищная память, и я действительно могу, я просто забываю вещи. Я очень извиняюсь за это. А, самое смешное, что пока я буду искать, я сейчас вспомню и так. Это у меня достаточно регулярно. Яков Мамин, конечно. Значит, в 1947 году, с началом борьбы с космополитикой, возникла необходимость приписать нам и трактор. И появился источник Лев Давыдов, который какие-то первоисточники для того, чтобы трактор приписать. И нашел этот первоисточник. Первоисточника звали Яков Мамин. Яков Мамин был э, действительно очень крупным советским тракторным инженером. Очень крупным. Он построил два первых э, советских трактора гномы Карлик». То есть э, он, у него был ряд других конструкций, там, деятелем. Но не в этом был смысл беседы с Мамином, а в том, что он был учеником Блинова. Он работал у него на заводе, и он знал Блинова лично. И поэтому он был живой свидетель. И Давыдов пошел брать интервью, и где-то там в недрах Давыдовской-Маминской голов родилась эта конструкция. Этот вот чертеж изначально принадлежит руке Мамина. Это Мамин начертил и сказал, что его бывший начальник Блинов в 1881 году придумал и построил вот этот трактор. И эти чертежи, то есть первая книга этого Давыдова она иллюстрирована Маминым, ну перерисована другим художником, но профессиональные инженер, он тоже чертить прекрасно умел, и там часть части чертежей его оригинальных. До Мамина, до вот той руки Мамина, которая написала, нарисовала эти картинки в 1949 году, нигде, никогда нет ни одного упоминания, источника о том, как выглядит самый трактор Блинова. Из этого можно сделать только один вывод, к сожалению, что все-таки трактора Блинова не существовало. Блинов был очень, как я сказал, талантливым человеком, он сделал бизнес, Строил свой он получил привилегию на этот, на этот гусеничный вагон. И он явно планировал, наверное, построить паровой трактор, потому что заявлялся с докладом о нем на выставку. И, наверное, выступал на этой выставке. Ну, скорее всего, он присутствовал, там все технари высокого класса присутствовали. Но он вряд ли строил, потому что этому нет вообще ни одного доказательства. Зато доказательство тому, что этот трактор никогда не существовал, все-таки существует. Вот. И этот фейк до сих пор не опровергнут, он ходит везде, и он э, в общем, достаточно известен. Самое простое опровержение — это то, что как бы, до 1880-х годов тракторов было в количестве. И э, историки середины, середины века пользовались банальным отсутствием интернета. То есть узнать о том, что где-то в США Джордж Минис построил трактор раньше, но ну, просто было невозможно в 50-е годы, этой возможности просто не было никакой. Вот. Это что касается именно фейков. Вот Четыре конкретных фейка, это выдуманные истории. Но есть ряд, у меня довольно мало времени, но что-нибудь еще успею рассказать. А, вот еще есть вот такое доказательство, доказательство так сказать, Существование трактора, трактора э, Блинова написано, что крестьянина Блинова, экспонирующего на строительно-инженерном отделе всероссийской выставки, паровоз для, для грунтовых домов, э, дорог, отапливаемый нефтью. Проблема в том, что это фейк интернетного уже времени, потому что человек, который его писал, к сожалению, не знаком с революционной орфографией. И вот так получилось. Да, в частности, имя Федор через ФИТУ, а не через F. Он этого не знал. Ну, то есть, и, в общем, тут есть еще ряд это фейк сетевых времен, если вы его встретите как доказательство, стирайте. Известная история, притягивание одеяла абсолютно наглого, это гидросамолет Григоровича. Я о нем очень кратко скажу, потому что про радио Попова интереснее, просто он мне по порядку здесь шел. Есть история о том, что первый первую гидросамолет, построил русский конструктор Григорович в 2000 году на во многих списках это есть, но история на самом деле это реально не скрывается, это во всех учебниках написано. Звучит так: в 1912 году, за год до того, как Григорович построил самолет, царские войска закупили несколько серийных, подчеркиваю, серийных французских гидросамолетов. Данели -Э Век. То есть во Франции производились серии, а у нас тут вот изобрели как раз. Получалось. Вот это Данели -Э Век. Сравните с Григоровичем. Ну, то есть, видно, да, что, в принципе, это один и тот же самолет практически. Данелли век достаточно быстро разбили. Он две недели он всего летал, потому что, на самом деле, 12 год, авиаторов было мало, с гидросамолетом вообще никто не умел обращаться. Производителей было в мире всего там 3-4 компании. И... На Русабалт был отдан этот э, самолет для, изуч для изучения конструкции постройки своего по аналогу. Это нормальная практика совершенно. И Григорович э, был, собственно, конструктором, который занялся этим проблемой и разработал эту летающую лодку М1 на базе Денелли э, в 1013 году. Э, вот еще это тоже, это тоже М1, Григорович. Э, это, это, это М3 более позднее Это еще один днл век. Э, вот это, кстати, самый первый гидросамолет в мире. Это 1910 год. Вот. Андрей Фабр его построил. Вот Такая вот своеобразная конструкция. Это ведь не летающая лодка еще на поплавках. Вот. Это уже летающая лодка попозже немножечко. Самолет Можайского. Знаменитая история, очень знаменитая. Тоже плод, к сожалению, борьбы с космополитизмом. Можайский, несомненно, построил свой самолет. Тут вопросов нет. Он существовал, есть патент, есть... Как бы свидетельство, есть документация, но он никогда не летал. Об этом тоже есть доказательства, документация, есть отчет военный, потому что он его перед армией показывал, там, четко, там черным по белым написано, что он прокинулся сразу. То есть нет никаких источников а, о том, что он летал. Самолет вылетал, паровой аэроплан. А, здесь подразумевший неправильный год. То есть на самом деле он достроил к 1882 году а, вот эта модель. Можайска, конечно, был очень талантливым человеком. Он построил второй в мире полноразмерный самолет. Второй. Первый в 1874 году построил французский изобретатель. И... Можайский, несомненно, был знаком как с его конструкцией, так и с другими конструкциями, которые существовали до него. А до него существовало много конструкций. Ну, например, Джордж Келли в 1810 году, в 1810 описал теоретически, как может быть выглядит самолет. Он вот сейчас новая оригиналь заложил. Немножечко построил первый в истории планер, который мог поднять человека. Тут у меня, по-моему, даже есть какая-то отрисовка этого планера. А, ну вот, это, это, это планер Кейли. Это, вот, вот эта фотография внизу, это в 1050-е годы построили копию планера Кейли, оно полетело. Вот, вот это Ариэль, Ариэль, Стрингфеллоу и Хэнс на 1847 год. Они получили патент на первую истории паровой самолет, но не смогли его построить. Вот вот это Дютамполь-де-Круа, вот, француз, собственно, 1874 год, он построил самолет, он на всемирной выставке. То есть до Мажайского было много попыток, и он тоже построил нелетающий самолет вторым в мире. Это, на самом деле, гигантское достижение, потому что все это краудфандинг, правительство по подобной традиции правительство все отвергало, правительство все, все, все всегда отвергало. И, если честно, были потом исследования, что если бы его хоть чуть-чуть профинансировали вообще, и обратили на него внимание... Самолет имел потенциал полететь, просто когда после аварии у него не, не хватило средств его восстановить даже. Он сделал очень мощную вещь. Во-первых, он первым э, попытался построить самолет с тремя э, винтами и двумя двигателями. Два двигателя стояли в ряд, они были синхронизированы, и три винта приводились от них одновременно. Это был гигантский рывок, но паровой самолет пытался построить. Напомню, что паровые самолеты никогда не летали. Один единственный был прецедент. В 1936 году братья Бестер были такие, они построили специально паровой самолет, чтобы попытаться заставить его взлететь, и заставили. Но это был, скорее, уже такой опыт из интереса. Он первым додумался до поворотных элементов хвоста, он, по сути, первым додумался до некой механизации, которая позволяла контролировать полет. Потому что до него это было только в теории. У Стрингфеллоу был в патенте, а, у, например, у, De, у э, Дютампля у него не было никакой механизации. Его самолет был как планер, только ну, вообще без всякой механизации. Взлетел прямо, сел, поворачивать теоретически даже не мог. Вот. Но, к сожалению, не получилось, поэтому все вот это вот, э, это отрисовки как бы фантастические. В 1949 году, Книга двух историков Черемных и Шепилова, где было придумано все. Была придумана дата полета, на самом деле она была приурочена по муклинному дню целенаправленно. Была придумана речь, которую Можайский сказал перед полетом, на самом деле это был перевод из письма Виктора Гюго к своему другу. Ну, никто не читал у нас, а Черемных Шипилов взяли и перевели. Ну, какая разница? Был выдуман имя механика, который сидел в кокпите, но, на самом деле, оно неизвестно. Было придумано, в общем, очень много, очень много было придумано. И уже в 1959 году, на самом деле, в 1959 году появилась большая, большие начали появляться опровергающие это статьи. Были книги, опровергающие Черемных Шепилова Но, тем не менее, фейк труд так легко не уходит. Вот это вот эта знаменитая книга «Можайский сказать первого в мире самолета». И вот на Марках он появлялся, несмотря на то, что 63 й год, видите, Марка, вот, 75 1975-й, хотя к тому времени уже были статьи, опровергающих через пилот. тем не менее, до сих пор Можайский встречается у нас как некий изобретатель самолета. А вообще у меня не осталось времени. Мне тут показывает, что у меня осталось 45 секунд. А, ну, поэтому вот братья Райт... Да, знаменитый флаер, 1903 год. Сантос Дюмон 14 бис 1906 год. Первый самолет, который самостоятельно взлетел на собственном шасси, сделал круг и самостоятельно приземлился. Я напомню, что правый планер Райтов так делать не умел. Он мог лететь только по прямой и запускался с толкача. А, вот... Мы уже не успеем, да? Потому что закрытие скептикона... Там после Радио Попова еще много всего интересного. Там на самом деле большая презентация, но 40 минут очень мало. Поэтому я думал, что я прочту лекцию до того момента, когда закончится время. Вот и все. Есть еще несколько десятков таких историй, которые я, может быть, расскажу в каких-нибудь других лекциях. Я думаю, что не последний раз я читаю, будет, может быть, полуторачасовая версия. А в твоей книге это есть? Что? В твоей книге Да, это все есть в моей Ты мог посоветовать просто купить твою книгу. Да, и, конечно, покупайте покупайте, наших слонов. Россия из Слонов, как известно. Вот, изобретено в России. Да, это я написал. Спасибо. А теперь Вопросы. Вот, Алексей, в первый ряд сразу. Алексей далеко пошел. Первый ряд а, здесь. Еще не все, еще вопросы? Вопросы, конечно. Ну, Тебе хорошо. еще нужно будет подарить книжку. Ты финалист. За лучший вопрос. Финалист-премии-просветитель будет дарить книжку другого финалиста премии-просветитель. Вообще до хамство, конечно. А мою книжку подарил? А твою книжку подарили, его кто-то выиграл, мы ее отдали на входе. Хорошо, все, да. Этот вопрос задавался за эти два дня не один раз, но к истории особо не принялся. Вот чему верить, если источники такие сомнительные? В смысле? Э, верить, без, верить несомненным источникам, они тоже есть. Просто каждый источник нужно проверять. Не нужно верить статьи в интернете, нужно просто посмотреть первые источники. Если посмотреть, э, вот, э, грубо говоря, трактор Блинова, заходим в патентное ведомство, своим патент, видим там не трактор. Все понятно, чего здесь, какие вопросы еще. Спасибо. Так, Николай, вот эти вот... Молодой человек, раз, два, три, четыре, четвертый ряд. А, здравствуйте, спасибо. А, хотел спросить, если, ну, это по сути некоторая интерпретация первого вопроса, но немного более расширенная. Если нам так много фальсификаций было в истории изобретений, откуда мы можем знать, что, например, тот же Гагарин был первый? Я не конспиролог, но. Вы конспиролог. Что, простите? Вы Ну Ни в коем случае, вы меня обижаете. Но все-таки, как можно проверить Есть сомненные источники по поводу Гагарина. Есть официальная документация с печатями, не знаю, ЦК КПСС. Там нет вопросов на самом-то деле. Вот. Ну Дело в том, что фейки... Я не знаю ни одного фейка, который бы подделывался на таком безумном уровне. Вот когда говорят, американцы не летали на Луну. Я представляю, как американцы потратили 100 миллиардов долларов, чтобы сделать на линус летать, реально. Вот, это правда. Но Это Виталий Егоров может рассказать, он круто очень рассказывает про это иногда, эти истории. Поэтому, на самом деле, практически все фейки и подделки имеют очень примитивный уровень. Вот Сулакадзе, в да, родных, он зарисовал надпись и написал поверх. Вот такой уровень они все имеют. Не все очень легко. Как бы достаточно копнуть чуть-чуть. Люди, которые в них верят, вообще не копают. Если вы чуть-чуть копнете, вы уже поймете, это правда или нет. Алексей, вот девушки в третьем ряду микрофон. Да, да, да. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос про родину изобретения, да, про телевидение. В свое время я услышала историю, что телевидение впервые было изобретено в СССР, не в России, в Узбекистане, в Ташкенте. И первая передача была именно там. Нет. Насколько я помню, Крест там передали. Вот что Смотрите, а, Потому что телевидение, как и лампочка, как и самолет, как и радио, это не изобретение одного человека. Это совместное изобретение. В какой-то момент человечество подходит к некой границе, технологической, из-за которой это изобретение должно быть сделано кем-то первым, где-то. Изобретение телевидения параллельно разрабатывали в разных странах. В Царской России была работа над первыми попытками телевидения, а параллельно с Британией еще до революции даже какие-то. Такие очень примитивные попытки что-то сделать. Номинально все-таки первая передача — это, наверное, БЕРТ, механическое телевидение, Шотландия, 26-й год. Ну вот номинально, скорее всего. Но плюс-минус в это же время, плюс-минус того же добились в США, в Японии, между прочим, там была вообще своя история с другой, другой чересторочной разверткой. Вот. Россия чаще всего приписывает себе телевидение не вот этим способом. Это способ редкий и, в общем, абсолютно недоказуемый. Чаще всего она просто начинает гордиться Зварыкиным, что абсолютно неправильно, потому что Зварыкин эмигрировал и работал только там, на американские компании, и э, получал патенты только там. То есть он... Э, крак, крак, его изобретения к России, в общем, не имеют никакого отношения, поэтому не очень справедливо им гордиться в этом плане, но при этом... Нельзя не отметить, что у нас тоже шла работа, у нас тоже были свои изобретатели, у нас тоже телевидение. Мы не украли там, мы не принесли сюда, нет, мы пользовались. Более того, были даже, более того, компании, с которыми работал Зворыкин, официально продавали патенты в СССР. То есть СССР выкупала эти патенты, не воровала, и на этой базе строила свою систему. То есть это достаточно честная история, и она просто очень большая, она объединяет кучу стран. И здесь сказать, кто первый, да никто не первый на самом деле. Следующий вопрос. Николай, вот молодой человек. Здравствуйте, спасибо за лекцию. И у меня два вопроса. Первый, кого в России было больше всего? Изобретателей настоящих первых изобретателей или же фейковых изобретателей? И второй вопрос, кого, точнее, где за всю историю мира больше всего жило фейковых изобретателей, ну или, по крайней мере, откуда они были родом? Хороший вопрос, на самом деле. Безусловно, в России, как и во всем мире, настоящих изобретателей больше, чем фейковых. Ну, просто технически, потому что настоящие изобретатели возникают, потому что они возникают. Все-таки это культура, общество, это развитие, это техническое образование. А фейки целенаправленно придумываются каким-то определенным количеством людей, которые, в общем, преследуют какие-то своеобразные цели, чаще всего псевдопатриотические. Поэтому, конечно, фейков было не так много. Грубо говоря, фейков... И перетягивание одеяла, даже с учетом этого периода борьбы с космополитизмом, было порядка 40-50 штук, да, а изобретатели числялись тысячами. Да, то есть примерно такой уровень. Где больше всего, сложно сказать на самом деле, все, все на себя в разное время, плюс-минус, до 1947 до -го года у нас вообще почти не было. До 1947 -го года можно было однозначно сказать, что там Франция гораздо больше врет, чем мы. Но вот этот период он дал, там такой толчок был этим фейком, просто их печатали, книги, журналы, статьи, причем на все темы. То есть мы догнали. Ну, на самом деле, плюс-минус равномерно. Единственный, наверное, кто. Где меньше всего фейков, могу сказать в США. Потому что в США такое количество реальности, что им вообще не надо. То есть они, когда говорят, мы изобрели, то они просто достают этот патент. Ну, почти всегда. А про то, что они не изобрели, они не говорят. Но что, как бы. Вони другой патент достают. То есть э, при том, что много было технически развито в И Россия была технически развита, там, и Испания, там, грубо говоря, и Польша, там много стран. но э, ну не страны. Германия, там, но США просто была самая гениальная система защиты авторских прав, которая просто все это закрывала. Вот. Алексей, вот микрофон в третий ряд молодого человека. Да, рвется. рвется. Да, спасибо за лекцию. Хотел вот, как раз: э, вот, по теме: вот то, что зваригина, например, называли. Ну, происхождение русское, но реализация, реализация на странах. Вот можно также вспомнить других изобретателей, ну, например, Яблочков, да, который… Яблочков не совсем такая история, другая. А, ну, я согласен, но тем не менее он реализовал свою систему не в России, насколько не, знаю, не, а я... вот в Петербурге, Нет, в, все, все иначе. Нет? Яблочков реализовал, да, но Яблочков здесь получил образование и пришел к этой системе. Он ее здесь уже изобрел, он ее реализовал там, а Зварыкин туда уехал с зеленым, молодым человеком, ничего не знающим. А, хорошо. И... Ну, тем не менее, давайте вот Яблочков обсудим. Давайте. Вот то, что он э, реализовал не в, России, не в России, а за по... рубежом, Франции, можно да. ли все равно считать его соответственно? Да, мы можем Яблочков. Яблочков получил образование в России, Яблочков изобрел саму свечу в России, получил привилегию в России. Но она здесь под роллбор традиции никому нафиг не была нужна, поэтому он ее реализовал в Франции, где она оказалась всем нужна. Да, спасибо. То есть здесь такая история. Следующий вопрос. Николай, вот там девушка рядом с Александром Панчиновым сидит. Вот дай ей микрофон. Иди, иди, иди. Вон топанчину не видишь, что ли? Спасибо за лекцию. У меня вопрос. То есть все случаи, которые описывали, они строятся по определенной структуре. У нас даже персонаж, да, это все время крестьянин, и так далее. В связи с этим вопрос: есть ли какие-то особенности в мистификациях нашего времени, да? И, в принципе, это уже много связано именно с политическими моментами. Ну, э, все эти мистификации политизированы. Мы должны понимать, все они политизированы, безусловно, да, просто потому что сам принцип борьбы с политизмом он, он политизирован и он будет политизирован всегда, вот. На самом деле, я не знаю, кстати, есть ли современные какие-то мистификации, вот, которые здесь сейчас возникают. Я думаю, что нет, и я думаю, что их уже практически не будет, потому что интернет, все все знают, вот эта вся история. Тогда было легко делать мистификации в 50 е годы, а в 19 веке вообще легко. Взял какой-нибудь крестьянина неизвестного, приписал ему все, что хочешь, и вот будет вот, вот мистификация. Я не уверен, что я правильно понял вопрос, если честно. Нет, ну, смотрите, даже если логически рассуждать, крестьянин что-то изобрел, да, то есть теоретические знания, то есть, ну тут уже как бы можно было задать вопросом. Сейчас же проще выдать что-то, да, но так много, ну, иногда бывает с литературными какими-то вещами, то есть со списками литературы или что-то еще. Сейчас проверить легко все, что угодно. тогда было нельзя проверить, вот и все, то есть какая разница крестьянин или нет на самом деле. Сословие не играет роли, ну мне кажется так. Я, я, я просто не понимаю, что говорю вопроса, что, что я должен сказать? Как-то он нечетко сформулирован. Я пытаюсь, ну, пытаюсь давайте пытаюсь... следующий вопрос тогда. <свят> Уж не так много времени. Вот оператор культурного центра Архая хочет воспользоваться свои привилегией, задать тебе вопрос. Мой вот. ну, вопрос, на самом деле, немножко связан с предыдущим, потому что вот э, по поводу вот, истории вот, автомобиля как раз Путилова и Хлебова. То есть получается, что вот и мы, и вы, и вы, и мы занимаемся как раз популяризацией науки, разоблачением фейков, просвещением людей. И получается, что вот статья в журнале «За рулем», которые были перечислены случаи обмана да. и обманщиков, которые приписывали себе, дескать, создание да. автомобиля, послужило для создания определенного мифа. Да. Какой шанс того, что сейчас то, что мы занимаемся сейчас, оно может в какой-то культуре, в неком будущем обозримом через год, через сто лет послужить созданием нового мифа? И... Знаете, это зависит от того, как сейчас будет политическая ситуация развиваться на самом-то деле. То есть мы… Понять, телевизор включаешь, и там снегирей едят. Ну, то есть, и мы не знаем, на самом деле, через сто лет будут верить в эту историю или нет. То есть фейки появляются, просто они сейчас не очень долго живут, потому что они становятся такими сетевыми мемами, пропадают. Эти фейки, они бесконечные. Они будут жить еще сто лет, потому что они заложены тогда в фундамент. Современный фейк — это выброс в бложики. Любой, где бы он ни появился. Очень сложно в современных условиях всепроверяющей информации создать фейк, который бы работал. Вот У меня такое мнение. Я думаю, что на самом деле нет. Я думаю, шанс нулевой. И давайте последний вопрос. Вот там девушка очень долго тянет руку. Вот во втором ряду. да? да спасибо за лекцию. Вопрос не по теме, простите. Но очень хочется задать. Скажите, как вы думаете, можно ли оценивать, скажем так, научный потенциал страны ну вот, относительно открытий по количеству нобелевских лауреатов? Нет. нет. Ну, Нет, просто потому что по, по, по количеству любой, любой премии нельзя это оценивать по, по банальным совершенно причинам. Например, Россия да, в 19 веке имела не меньший научный потенциал, чем Великобритания. Только у нас авторским правом было все так плохо, что этот потенциал было невозможно реализовать. Вот это касается. Я думаю, что если бы было не СССР, а некая открытая радостная позитивная страна с капроновым занавесом, а не с железным, тогда бы было гораздо больше на诺贝尔овских лауреатов просто из России. Просто по факту, потому что у них было. Вы знаете, как публиковались в СССР научные статьи? Вы пишете научную статью, потом научную статью вы посылаете вашему начальнику, начальник смотрит, что-то исправить. Еще литовка. После литовки это проверка. А не дай бог в зарубежном журнале. Перевод, литовка, проверка. Еще через полтора года, дай бог, чтобы статья вышла. Ну, в США. Ну что, написал статью, послал журнал, да? Принцип был такой. Это я не, не, не из головы говорю, это я буквально недавно сидел на презентации, написал еще несколько глав для очень хорошей книги «Люди мира. История русского технического зарубежья». И там сидел буквально человек, один из героев этой книги, который приехал, и который рассказывал вот это, вот, он буквально рассказывал, как, как было сложно опубликовать просто в зарубежном журнале обычную научную статью, как это было чудовищное количество бюрократических проходов, в том числе политических, в том числе проверка на надежность и так далее, и так далее. И они, то же самое, эту статью написав, ну, публиковали ее, если она хорошая. Вот и все. И что, у нас меньше потенциал был? Да у нас огромный потенциал был. Он и есть огромный. Но когда система неподвижна, она это все стопорит. Итак, кому ты отдашь книгу за лучший вопрос? Ну, да, книгу надо отдать за лучший вопрос? Конечно. Слушайте. А что думал, кому? Слушайте, я не знаю. А давайте молодому человеку отдадим. Вот Я даже сказал хороший вопрос, когда он поднялся. Потому что он необычный вопрос задал, то есть я его не ждал. Все остальные Всё. так иначе бывали. Как, как зовут? Константин. Константин. Это Константин.